Друзья, мы приехали в гости к человеку, который придумал уникальную систему охлаждения майнеров, за счет чего э, их мощность можно увеличить на 30-40%. Мы сегодня в прямом смысле будем погружать майнеры под воду, отмывать биткоины и посмотрим, как все это работает. И я надеюсь, что ничего не взорвется. Пошли. Евгений, приветствую. Что здесь происходит и как это все вообще работает? Здесь майним в данный момент да, но можем майнить все, что захотите. Здесь 29... Ну, да, Асиков. да, мы тут все время экспериментируем, что-то забирают, что-то ставим обратно. В общем, тут есть вот L3+, один стоит, вчера достали с 9 -й. Да, ну, что-то нас один закапризничал, сейчас мы с ним разберемся. Дикольно здесь отмываете? Ну да, да. Друзья, вот только что были свидетелями, как аппарат mm -hmm. несколько, за несколько сотен тысяч рублей был погружен в воду, и вы здесь видите таких еще 29 штук, и они работают. Обалдеть. Это что за стиральная машинка, как это работает? Немножко переделал, это будет так называемый народный майнер, потому что не все себе могут позволить купить 36 асиков, ну а 8 как бы по там в складчину или как. Мы да. недавно были на ферме, на которой просто невозможно было общаться, там как вы, вы слышите, что мы общаемся и вообще ничего не слышно. Почему майнинг был не очень удобен на, на балконе? Потому что шумит, потому что взрывается, потому что горит. Эта история исправляет ситуацию, если вот э, поставить а, ее где-нибудь на балконе? Абсолютно точно. Вы можете поставить ее где угодно, наша жидкость не, э, в воде не тонет, в огне не горит, не замерзает и не кипит. Есть, Круто. Бы, да. Любые условия. <смех> что это за, за жидкость вообще? Это вода или что? Нет, нет. нет. конечно же, это не вода и никакого отношения к сухой воде это не имеет. То, что очень часто на форумах пишут, что это 3 м жидкость новых, нет. Это разработка старая, поколение физиков еще 70-е годы занималось. А разработка. что охлаждали эти жидкости раньше? Охлаждали компьютеры, тогда еще были ламповые правильно я понимаю, то есть если у меня есть асики 29 штук, они жужжат, они шумят и они делают какую-то определенную сейчас доходность зачем мне их стоит погружать в эту ванну то есть получается я могу их раскачать на какую-то мощность, и они не сгорят, то есть выгода в этом получается. Если условно взять, что стоимость установки с типо-носителем 15-20% от стоимости асиков, угу. и человек сможет разогнать в условиях инверсионки процентов на 20-30, а то и 40 своей асики, то прямая выгода для него в этом есть. Я посчитал, вот если взять, допустим, S9 ASIC, то получается примерно 350, около 350 евро. Это наценка на ASIC, ну вот если использовать вот эту технологию, правильно? Получается? Ну, да. Но при том, что вы можете посчитать сами, если вы представьте, что у вас есть S9 ASIC или то количество ASIC, которые вы купили, и вы к ним 30-40% добавляете мощности, эффективности, и ну, посчитайте просто, насколько больше крипты вы сможете добывать и как быстро эта сумма, да, которая превышает, допустим, стоимость ASIC у вас окупится и получится примерно выгоду для себя можно поподробнее как это работает теплоноситель нагревается дальше он собирается вот в этом кармане вот эта приемная труба его забирает насос прокачивает через теплообменник и холодным подает обратно для того чтобы она остыла мы подключаем ее к сетевой воде ну это один из вариантов можно подключить к пруду озеру а, евгений вопрос такой вот горячая вода которая я так понимаю, добывается еще помимо криптовалюты во всей этой установке, куда ее можно девать? Теплый пол можно подключить. Некоторые берут, подключают для отопления теплиц. А где лучше размещать вот такие ванны, то есть близко там к водоемам, к рекам? Ну как? да, если вы где хотите лучше? бесплатную воду, то идеальный вариант это. Какой-то водоем. Как? до всего этого дошли, этим занимаетесь только вы или ваша команда еще, кто, кто это все придумал и почему возникла мысль утопить вот эти вот все асики. Вместо того, чтобы банить, как все. В свое я... время получился на физтехе, а так... А, просто, просто так и... скромно, да, пришла в голову идея, короче, какой такой ванну сделать, там масик вдруг на 30% больше стал добывать. Да я не думаю, что что-то хитрое. 30% вы и на воздухе можете получить, просто... Просто взорвется. Он не держит, да, он не держит разгон, перегревается. Евгений, насколько эта жидкость вообще безвредна? Да, много не буду, дорогая зараза. Немного криптовыпивки вам. Как вы видите, да. жидкость абсолютно безвредная, майнеры ее любят, им там комфортно. Работал у меня электрик, я стал замечать, что а. количество жидкости уменьшается. Пил я что ли? Видимо, да. Электрик жив. Я еле в ванну его засунул! <свят> Господи! <свят> <свят> Друзья, мы забронировали специально для блокчейна определенное количество поставок вот таких вот ванн. Так что для тех, у кого появилось желание тоже развести криптоферму под водой или развести рыбок и добывать криптовалюту более эффективно, можете оставить заявку под этим видео, ссылочка в описании. То есть планы по развитию дальнейшего бизнеса в этом направлении, это вот создание каких-то уже приборов, да, асиков, развитие вот этих технологий, Не которые я думаю, мы да? сегодня видели. Да, безусловно. В перспективе здесь явно. Да. Это, это несколько составляющих. Это, ну, в идеальном случае создание своего чипа, что вряд ли быстро достижимо. В ближайшие несколько месяцев обязательно появятся платы с референс-дизайном каким-то нашим уже. Какая-то одна из команд, их несколько в Москве. Сейчас вот это как гонки такие, знаете, на ипподроме, идут нос в нос, кто кого обгонит. Есть несколько ключевых игроков, закупленные чипы. Bitfury, их пытаются распечатать на платы, кто-то будет первым, кто-то вторым, это не так важно, но это обязательно появится на рынке, буквально 2-3-4 месяца это будет. И если это совместить с иммерсионкой, а это будет совмещено, это будет инновационный продукт, очень интересный, энергетический, очень мощный. Скоро будет хайп, не как летом, не по карточкам, а по аквариумам. Да? Согласен. Порвем китайцы? порвем однозначно. Да, ну, просто, а но... почему, почему чипы Bitfury? Их же сложно сейчас достать, и есть ли возможность их доставать э, ну, для планов? Bitmain вообще не продает свои чипы, Bitfury продают, э, но вход от двух миллионов долларов э, не каждому по карману. Но... А так свободно можно достать при наличии 2 двух миллионов долларов? Что я слышал mm -hmm. даже вот люди за как, десятки миллионов долларов не могли купить, потому что кто-то из крупных продавцов не хотел продавать там, одному покупателю сразу весь объем. Говорит, я продаю там какое-то количество. Я не могу назвать фамилии, но несколько людей, я знаю лично, которые купили такие чипы и предполагают сделать из них майнеры в их дизайне. Сколько времени на это понадобится, чтобы майнеры уже собрать? Я слышал, ну, сейчас уже несколько команд таких достаточно серьезных. По-моему, RMC сейчас что-то там придумывает, свои какие-то модели, чем оно будет отличаться, например, от того, что они делают? Насколько я знаю, RMC производит свой майнер Sunrise, но принципиально от китайского ничем не отличается, он тоже на воздушном охлаждении. Но да, они купили чипы, они их распечатали в своем дизайне на платы и собирают свои асики. <связать> у вас именно будет заточенные под, под гидро. Я не знаю, что у нас получится, но мы пытаемся это сделать. То есть мы пытаемся сделать установку, которая будет работать без радиаторов, мы сможем уплотнить платы, возможно, что-то получится. Ну и также в ваннах манить. В ванну? Ну да, это позволяет уменьшить размеры, отвести тепло, в общем, решить целую кучу проблем. Да, многие думали над созданием каких-то собственных моделей. Это реально очень круто, если получится сделать что-то в ближайшей перспективе, что это сильно перевернет, мне кажется, рынок. То, что не нужно ждать, ждать китайские асики и рисковать там непонятные вопросы с таможенники доедет, не доедет груз, там и так далее, очереди на заводе, хотя да. очереди у вас тоже будут, наверное, Убирают, было. Нет, многие риски убираются, безусловно. Да, риски Вы это. знаете, где меня найти, по крайней мере, после этого. Ну и производить, если у нас научат. Ведь... ведь Вообще блокчейн – это не просто крипту майнить, чтобы потом, ну, чтобы деньги зарабатывать. да, Например, взять госпредприятия какие-то крупные, они же тоже используют блокчейн-технологии, им тоже нужен майнинг. Сбербанк. Да, если мы, если мы научимся у нас в стране собирать э, такие машинки, то на них будет спрос не только от частных э, клиентов, а от крупных э, госкорпораций или крупных компаний. Это много вопросов решать. Смотрите, вот есть асики, ага. да, они майнят, они заточены под какую-то крипту определенную да, да, да, Вот да, это да. либо дэш, либо это значит там биток Да, карты могут там да. сотни Карты, в, школе, в принципе, да. они многофункциональны в этом смысле, они интереснее Но с другой стороны, они, к сожалению, плохо масштабируются То есть вот таких больших карт их нет А ты что думаешь, Базик, говори? Однозначно Согласен? То есть погружать в эту жидкость, охлаждающую, вот, допустим, такой прибор нет, потому что занимает много места, и, наверное, энергии у него, ну, эффективность его не такая, как у Асиков. К сожалению, карты ГПУ, они, конечно, не ту имеют электрическую мощность. Вот эта сборка это примерно один киловатт. Вот для примера я вам покажу хэшборд от Б восьмого. Uh -huh. Это битфюревские чипы. Вот это тоже 1 киловатт, понимаете? Вот мне это их поставить можно таких, что 4 поставить. Ну да, вот на... я их поставлю вот так вот э -э через один сантиметр и наберу безумное количество этих киловатт. Понимаете? Uh -huh. И что мне делать с этими? Как вот логистических ну, развести? Что только асики и чипы, которые имеют. Э -э Возможность по своему размеру. Ребята, в общем, я посмотрел это видео, оно достаточно сложное и запутанное. Я постараюсь сейчас объяснить простыми словами вам, чтобы вы все поняли. Итак, есть волшебная жидкость, которая прекрасно охлаждает любые устройства, которые туда погружаются. Не нужны никакие вентиляторы, водяное охлаждение, ничего этого больше не нужно. И за счет того, что охлаждение более эффективное, вы можете разогнать мощность своего майнера на 20-40%, ну или там видеокарты, всего, всего что угодно. Оно не приспособлено до таких мощностей и дико греется, но вода эту штуку, эту ситуацию компенсирует. Поэтому если вы помещаете это все в разогнанном состоянии в ванной, оно работает прекрасно и дает вам просто больше денег на выходе. Это первое. Второе. Евгений и его команды сейчас разрабатывают собственные майнеры, то есть собственные блоки для добычи криптовалют на а, прямо московских мощностях, производствах. Они добыли CheapBit Unit. Урезали оттуда все лишнее, убрали оттуда воздушное охлаждение, которое дико гудит, убрали оттуда радиаторы и оставили максимально компактную конструкцию, которую можно наращивать до вообще невообразимых размеров и погружать это все в эту магическую воду, которая все это прекрасно охлаждает. Итого, на выходе мы можем скоро, в ближайшие 2-3 месяца, получить классный продукт прямо в России без доставки с большей производительностью за меньшие деньги. Поддержите, пожалуйста, Евгения в комментариях, напишите идеи, какие у вас есть еще на этот счет, что можно еще добавить, улучшить, доработать. И ставьте, конечно же, лайки под этим видео, чтобы мы снимали для вас годные выпуски далее. Ну и продолжайте просмотр. А какие прогнозы на какой-то уже релиз? Я думаю, мы с вами еще пересечемся, расскажем подписчикам, что получилось. Когда, на ваш взгляд, можно будет что-то уже собрать, показать? недели через две-три. Так быстро? Может, я, я, я ждал там месяца через 5 часа. сейчас я же говорю, это просто гонки на подроме. Те, кто сейчас вкладывается, вот, допустим, в майнеры китайские, можно ли им переживать из-за ну, из того, что появятся сейчас какие-то модели от ученых в нашей стране и у них, допустим, ну, неактуальными станет все их закупки? Там, да нет, я не думаю, что аудитория у них рухнет. Это для тех, кто уже прошел какой-то эволюционный путь в майнинге, поэтому я не думаю, что это сразу обрушит как-то китайских производителей. Нет, конечно, нет. Okay. От, ну, я считаю, что сейчас действительно через э, контент, через нетворкинг очень многие вопросы закрываются. Даже вот мы только начали собирать сообщество, мы уже очень многих нашли людей, которые помогают нам решать те или иные задачи в криптовалютах, в инвестициях, в, май, ну, в майнинге, в железе, там, помогаем объединить людей. Так что, я думаю, из тех, кто нас смотрит, возможно, найдутся люди, которые как-то помогут вам профорсировать эти движения, эти, ну, ваши задумки. Если какие-то ваши зрители да, обратятся с какими-то идеями, мы бы с удовольствием с ними пообщались. Вообще, мы открыты для общения со всеми. Друзья, эм... мы оставим под этим видео в описании, как можно связаться с Евгением. И если будут какие-то идеи или предложения, вы можете оставить свои комментарии, мнения по тем контактам, которые вы найдете ниже. Было очень интересно. Мы сегодня увидели то, что мы не ожидали увидеть. На самом деле я не поверил сначала, когда мне рассказали ребята, что асики бурлят и что-то делают под водой. Ну ладно, это не вода, но все равно подводный майнинг для нас это какая-то история такая новая. И мы совсем не ожидали услышать какие-то прогнозы насчет чипов и асиков. Это интересно.